меня зовут Барышев Андрей, мне 10 лет. Что ты вынес с наших занятий? Что тебе запомнилось за этот месяц? То, что быстро мы учились читать, вспоминать цифры, языкоговорки учили. Можешь сравнить, что ты вообще думал, когда сюда шел? Вот, когда тебе мама сказала, ты пойдешь на курс сокращения. Что ты подумал и что реально оказалось? Ну, то, что я сначала ну, думала, то, что не, не получится у меня ничего. А потом, когда я сюда пришел, я уже понял. То, что я быстро читать уже научился и запоминать. Угу. Ну, у тебя результат просто... какой? Ну, у тебя результат получился чуть ли не в три раза, да? 4 раза, ну, да, в четыре раза, в три-четыре раза получилось. Угу. Что-нибудь можешь 6. сказать 6. о нашем тренере? Я дома заниматься по там, таблицу. Шульта 6. делать. 6. Угу. 6. Ну, если, если мама за тебя говорит, давайте вас послушаем. Вы представьтесь и скажите свое мнение тогда. Я мама Барышева, Андрея. А зовут Елена. вас? Елена. Ага. Когда мы пришли, самый первый день, это вот был сразу восторг. Просто вечером, когда мы уезжали. О, ребенок, о, ваш, ваш после восторг, как Андрея. Занятия, нет, сам ребенок, прям что-то удивительное. Думал, пел, чуть ли не плясал в этой маршрутке. Дом не спокоится, долго не мог уснуть. Ну, в общем, каждый занятие, что как на праздник. Ну и вставили, когда он прям быстрее-быстрее занимался, остановить его, невозможно было еще-еще, приходилось останавливать уже. Вот. И прям вот каждый день, каждый день с радостью, с таким интересом, прям вот сюда как на праздник вечер ждем, чтобы все это на улице цифры видим переделанных картинки так вот, весел. Нет, результат очень понравился, конечно. А есть, ребенку нравится. Какой да, результат да, вы увидели, да. кроме того, что ему вот нравилось? То, что эмоционально, да, это понятно. А результат да. как-нибудь увидели именно в, в запоминании, в чтении? Ну, запоминание, чтение, ну, здесь у нас специфика своя определенная к этому. А так, запоминание, ну, у нас, ну, немножко проблемы есть с этим. Вот. А так, само чтение, то, что стало нравится, вот ему даже самому. То, что быстро вроде бы, а то обычно это же все медленно длится, это все как-то там mm -hmm. Сейчас интересно быстрые вот, цифры, то что много можно запомнить легко и просто вот, так вот Поэтому и стремление появилось, уже охота. Вот, а как бы вот еще вот еще что-то там ну, То есть он же чтение не воспринимает да, как что-то сложное. Нет, нет уже как-то легче, конечно, стало. Само учеба даже, мне кажется, будет легче в году, потому что им интересно уже, как это применить теперь в учебе. Все это быстренько, все это интересненько уже. Нам обычно, когда вот сейчас просто, что у нас у нас июнь на дворе, школа закончилась, но обычно дети, когда учатся, они докладывают, что они, в общем-то, сидя на уроках, большую часть информации уже запоминают, отпадает необходимость в заучивании дома. нет, у нас... Школе мы совсем другие, в школе мы, наверное, отдыхаем, как раз мы дома начинаем работать. Ну, <laughs> есть Поэтому. и такая технология, да. Uh -huh. Ладно, спасибо. все равно хочет желать Так что вам спасибо большое, что мы вообще попали, не жалеем, и педагога очень, очень рады.